Привет! Давайте подумаем, почему мы совершаем ту или иную покупку. Что побуждает нас это сделать? Ну понятно, причины могут быть самые разные, но в этом видео я хочу затронуть такую эмоцию, как страх потому что именно страх может быть серьезным мотиватором для совершения покупки. Мы затронем разные виды страхов, но в частности остановимся на таком вот современном типе страха, который сформировался благодаря развитию именно информационных технологий. Вот об этом мы подробнее поговорим далее. Давайте сначала очень кратко разберемся с тем, что такое страх. Страх это эмоциональное состояние человека, которое иногда достаточно сложно контролировать и которое связано с тем, что человеку угрожает реальная либо предполагаемая опасность. И вот страх как базовая эмоция мотивирует человека предпринять какие-то меры, чтобы этой опасности избежать. По факту, благодаря страху человек выживал и эволюционировал. Если раньше люди все больше сталкивались с реальными физическими угрозами, опасностями, ну, например, на человека мог напасть тигр, либо страх из-за того, что не будет еды, либо не будет воды, то сегодня мы все больше говорим о социальных страхах. Допустим, страх одиночества, страх быть непризнанным, страх неудачи, страх провала и так далее. Последствия страха – это эмоциональное состояние, которое может быть связано с очень сильным нервным эмоциональным напряжением и если человек в какой-то момент не может вот это напряжение контролировать то наш организм будет и использовать три основные реакции которые будут срабатывать на уровне условных рефлексов это вот бей беги замри на что сейчас нам важно обратить внимание, это на то, что страх может быть реальный, который связан с какой-то реальной конкретной ситуацией, либо обстоятельствами, и страх может быть воображаемый. И вот воображаемый страх, он больше связан с особенностями личности, когда человек себя накрутил, что-то сам себе придумал. И сразу скажу, что маркетинг в большей степени работает с предполагаемыми, либо воображаемыми страхами. Схема тут очень простая, то есть сначала в маркетинговых коммуникациях нужно запугать, вызвать вот это вот ощущение тревоги. Как это делается? Ну, может даваться какая-то устрашающая статистика, либо напоминание вот какие-то страшные случаи, что они происходят. То есть человек об этом информирует, либо ему об этом напоминают. Он может там забыть, не задумываться об этом, и потом в какой-то момент предлагают вариант решения проблемы, то есть некий продукт, который который позволяет вот этой опасности избежать. Один из современных страхов, который возрастил в интернет, это страх упустить возможность. Для обозначения этого страха используется абревиатура FOMO от английского выражения fair of missing out, которое в принципе так и переводится. Страх упустить возможность. Это состояние, которое характеризуется тем, что человек переживает из-за того, что он может упустить что-то важное, что-то интересное. И это, в принципе, может быть связано с чем угодно, с покупками, там, с возможностями по обучению страх упустить какие-то новости очень важные и так далее. И вот под влиянием этого страха люди там сидят постоянно в соцсетях, обновляют ленту новостей, следят там за фотографиями, лайками, вот то, то, чем переполнен сегодня виртуальный мир. Но иногда этот страх может быть также связан с какими-то реальными событиями. Допустим, человек не получил приглашение на какое-то мероприятие, которое для него является очень важным, там будут его какие-то знакомые, и вот это вот отвержение, оно тоже может вгонять человека, заставлять его волноваться и вгонять вот в такое вот напряжение. Следует отметить, что сегодня человек разрывается от выбора всевозможных вариантов. И он боится принять решение в пользу чего-то одного, поскольку это заставит его отказаться от чего-то другого, что происходит в то же самое время, но в другом месте. То есть, если он принимает решение идти на вечеринку, то, возможно, исходя из этого, придется отказаться от посещения какого-то семинара, который проходит в то же самое время, но в другом месте. И вот эти вот переживания, колебания, они как раз и порождают вот эти симптомы ФОМа. Если какие-то люди все-таки стараются разобраться, найти вот это вот рациональное правильное решение, то есть куда же пойти, какой вариант выбрать, то другие люди, они могут настолько запутаться во всех этих альтернативах и вариантах, то есть они просто не могут принять решение, что предпочитают вообще ничего не выбирать. Но это проблему не решает, поскольку это все равно связано с симптомами фома, то есть тут все равно есть переживания по поводу упущенных возможностей. Фома активно используется в интернет-маркетинге, в онлайн-торговле. Вы это точно встречали. Приведу несколько примеров. Вот все, что связано со срочностью, например, скидка действует только 3 дня или только до завтра, товар заканчивается, осталось только 10 единиц и так далее. Вот все эти мессенжи, они информируют вас о какой-то возможности, которая очень скоро может не быть. Дальше, эксклюзивность. Это тогда, когда возможность предоставляется, но не для всех. Вот, допустим, скидка только участникам вот этой закрытой группы. Либо вот эти вот все штуки, когда говорят, позвоните туда-то, скажите, что вы от Паши, и вам дадут скидку. То есть, вот существует такая эксклюзивная возможность, и формируется страх, что вы можете ее, соответственно, упустить. Дальше, еще могут использоваться знаменитости, лидеры мнений, вот какие-то инфлюенсеры, когда, например, информируют вас что на этом мероприятии будет вот такой-то человек, тем самым поднимается статус этого мероприятия и таким образом вот создается вот этот эффект, что это мероприятие обязательно нужно посетить, потому что иначе можно упустить какую-то уникальную возможность. Но я думаю, что основную идею вы уловили, но гораздо интереснее разобраться, что со всем этим делать. Но первое, нужно понимать, что чувство страха, тревоги, это мешает нам мыслить рационально, непредвзято. И когда мы волнуемся, когда мы тревожимся, мы не можем критично оценивать информацию. И вот очень важно для себя выделить такие уязвимые зоны, где мы можем попадать на крючок фома. Это, как правило, зоны наших увлечений, хобби, то, что нам интересно, это может быть связано с профессиональной, с профессиональной деятельностью. Ну, Например, я могу вот попадать на крючок, когда я вижу информацию о мероприятиях, которые связаны с маркетингом. То есть, мне всегда кажется, что вот я могу упустить что-то важное, уже, наверное, что-то обновилось, я, скорее всего, чего-то не знаю. Там могут рассказывать о каких-то новинках, и вот я, как правило, на такое попадаюсь и начинаю вот испытывать вот это вот ощущение тревоги. Но при этом, допустим, скидки какие-то на одежду, даже которые заканчиваются, это меня не очень сильно цепляет. И вот понимание своих уязвимых зон это очень много дает, потому что это дает возможность себя вовремя остановить, отследить, что мы попали в нашу уязвимую зону, сказать себе «стоп». Это то место, где нужно не принимать решения быстро, а просто дать себе возможность более тщательно все обдумать. Второй момент, как можно бороться с синдромом ФОМА, это попытаться представить, либо как-то себе объяснить, что не существует однозначно рационального, либо правильного решения. Потому что мы не можем проверить, что было бы, если бы мы выбрали другой какой-то вариант. Посмотреть, как бы тогда сложилась ситуация. А следовательно, и переживать никакого смысла нет. То есть нужно просто в какой-то момент остановиться, подумать, спокойно принять решение, и все, дальше это решение, считать абсолютно правильным, переживать по этому поводу точно смысла нет. То есть бороться с синдромом Фома можно с помощью того, что нужно в спокойном состоянии, очень спокойно, самое главное, осознавать свои истинные желания и расставлять приоритеты. И все, и следовать только этому, нельзя следовать всему одновременно, невозможно достичь всех целей, невозможно, допустим, там за все выходные побывать абсолютно на всех мероприятиях, всего на свете не успеть. Сегодня, кстати, уже появился такой термин, как joy of missing out, который переводится как радость или удовольствие от упущенных возможностей. И вот это тогда, когда мы освобождаем себя абсолютно от всех активностей, от информационной нагрузки, освобождаем себя вот от вот этой вот необходимости постоянно принимать решения и просто получаем удовольствие от каких-то банальных и простых вещей. Поделитесь в комментариях, а сталкивались, сталкивались ли вы с вот таким вот синдромом фома, как вы с ним пытаетесь бороться, была ли вообще эта информация для вас полезной. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!